Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы поговорим с вами про страх, что меня накажет Бог. Достаточно, может быть, и редкая распространенность этого страха, но для многих людей, у кого есть высокая религиозность, люди начинают именно за это переживать. То есть, понятное дело, что такие переживания связаны непосредственно с повышенной тревожностью в целом, да, с тем, что это вопрос э, и других тревожных ситуаций Когда мы говорим про повышенную тревожность, это значит, что большое количество тревожных событий То есть большое количество тех событий, которые человек воспринимает как опасные И в случае, когда человек переживает за наказание Бога, есть несколько моментов, которые а, отдельно ну То есть это не общее, надо с этим работать, а отдельно Первое направление это то, что уже произошло, потому что человек считает, что он совершил какой-то плохой поступок. Это, это могут быть также, что и Аллах накажет, что и Бог накажет в христианском понимании, да, и так далее. То есть это не имеет значения, про какую религию мы говорим, потому что это страх свойственен практически любой, любой религии. То есть людям, которые верят. Вот. И получается, что когда человек совершил какой-то поступок, он считает, что поступил плохо и неправильно, и, соответственно, на основе этого поступка считает, что его накажет Бог. Не помог, что-то сглупил, обманул, может быть, человека и так далее. И вот здесь, в первую очередь, именно то, что человек не понимает, почему он тогда так поступил, и приводит к тому, что он считает, что это грех. ну да, Что это, это как бы плохой поступок, за который он получит наказание. Это... Первая ситуация. Вторая ситуация это то, что человек переживает за то, какое наказание в этой жизни ему будет э, за этот поступок. Он переживает, что теперь, допустим, из-за из этого поступка э, что-то с ним случится. Например, ну, то есть он говорит, что со мной что-то случится плохое, то есть меня как-то сейчас, вот в ближайшее время накажет Бог. Накажет Бог это значит, что что-то произойдет в жизни моей, неконтролируемое плохое, может быть, тотальное, что приведет меня к каким-то серьезным последствиям. В этом случае человеку нужно научиться видеть варианты, как его может наказать Бог. То есть мы не говорим, что типа, Бог тебя не накажет. Нет, мы говорим, окей, пусть мы предположим, что Бог тебя вот за этот случай захочет наказать. А какие есть варианты, как он тебя накажет? То есть что в реальности произойти может, что будет являться твоим наказанием от Бога. Например, там человека может сбыть, сбить машину, и он пролежит полгода в больнице. Наказание? Наказание. Он может, допустим, у него затопят квартиру соседи. Наказание? Наказание. Он может потерять кошелек с деньгами. Наказание? Наказание. И ваша вот задача, вот человека, который хочет перестать беспокоиться, что его накажет Бог, расписать вот те варианты, как именно, с точки зрения того, что произойдет в жизни, может наказать вас Бог? Например, вы можете просто испачкаться, упасть. То есть, ты можешь выйти на улицу, подскользнуться, упасть и испачкаться. И это будет являться наказанием твоим за, за вот этот поступок. Или вот прямо сейчас, на самом деле, я придумал вариант, что, допустим, ты можешь... То есть, мы как бы более и там Мы говорим, все равно накажет. Но вопрос только как. Предположим, что он во сне к тебе придет и тебе скажет, чтобы ты больше так не делал. То есть скажет, что ты плохой и что там больше так не делай. Вот такое может быть наказание. Правильно? Или допустим пошлет какой-нибудь ужасный кошмарный сон, который тебя напугает. Это будет наказание. То есть... Когда человек начинает расписывать варианты, как его накажет Бог, он начинает понимать, что многие варианты для него приемлемы. То есть, если он а, упадет и испачкается, это приемлемо, это наказание, но это все равно приемлемо. А мы-то считаем, что Бог накажет очень серьезно, жестко, и поэтому это вызывает страх. Вот. Это второе направление. Третье направление – это когда мы говорим, что будет со мной после смерти. Потому что в большинстве случаев любая религия направлена на ответ на вопрос, что со мной будет после смерти. И здесь мы начинаем переживать за то, что Бог э, из-за вот этих случаев моих э, меня в итоге будут ждать в муке. Вот. И здесь э, нужно также расписать варианты, что вас ждет после смерти с точки зрения того, э, ну, с точки зрения вашей религии. Да? То есть мы здесь, многие, многие скажут, я, я вообще в этом как бы не разбираюсь. А нам и не надо. Нам нужно просто знать, какие могут быть варианты. То есть для многих из вас это может быть там типа попаду в ад, попаду в рай, вроде бы все. Да? Но может быть и так, что у вас, допустим, будет какой-то суд небесный суд и вы проведете долгое время в чистилище потом через долгие там прифинания вас отправят в рай а может быть вы попадете там куда-то вам скажут что типа вы никуда не попадете мы не понимаем что с вами делать и снова отправят жить ну то есть грубо говоря расписать варианты от плохого до хорошего что с вами будет после смерти с точки зрения вашей религии. Потому что вы-то переживаете, что точно я попаду в ад, и отсюда и возникает сильное переживание за свой совершенный поступок, который воспринимается как грех. Часто бывает так, что в плане религии, может быть, и другие вещи считаются, воспринимаются как опасными, и многие вещи, допустим, в жизни могут восприниматься, например, там, не знаю, у вас вы ударились мизинцем об тумбочку, и воспринимаете, что это вас Бог наказал, то это будет еще одно событие, то есть, Главное здесь понять, что если есть направленность, то есть ваши переживания за то, что вас накажет Бог, и вы можете как бы переживать за будущее, переживать за что будет после смерти, воспринимать свой поступок как грешный, воспринимать плохое и негативное, что случилось, как уже наказание Бога за какие-то грехи. И вот эти все ситуации, они являются отдельными тревожными событиями, которые входят в повышенную тревожность, и здесь нужно их отдельно разбирать. Вот, собственно, для того, чтобы это разбирать и так далее, вы можете посмотреть другие видео на канале, там рассказывается и про техники, вот, и вы можете также более подробно это изучить в моем видеокурсе пять шагов», ссылку я оставлю где-то здесь, либо в комментариях, либо в описании, скорее всего прикрепленный в комментарии. Вот поэтому переходите, смотрите, внедряйте эту технологию в свою жизнь, снижайте свою тревожность. Если у вас есть интересные темы в плане тревожных расстройств, напишите о них в комментариях, я обязательно сниму на них видео. Всем спасибо, пока.